Вот сын Андрея, известнейшего Андрея Захаровича. Да, под... подлеченный, <смех> подлеченный паром. Я вчера наблюдал очень интересный эффект, что температуру внутреннюю можно снижать путем увеличения внешней. Видимо, этот эффект еще не описан, но если очень хорошо прогреться, Тело очень хорошо охлаждается после этого и восстанавливается на температуру в 36,6. Приехал с простуда, да? Болел? Да, я, может быть, и здесь подцепил, на самом деле, она такая была какая-то украинская, жесткая очень. Напал на меня очень жестко. Да, я вчера я вчера пропарился, я думал, что я буду 3-4 болеть. Нет, я на утро встал. Постались только какие-то после эффекта. Но вот сегодня я уже даже выпил. а Вчера ничего не хотелось. Действительно, баня поставил на ноги. Важно, важно было не переохлаждаться. С точки зрения аква, а, а, пара и аква. Аква поразила количеством производимого пара. То есть любая другая печка просто не может произвести такое большое количество пара, при этом производить его постоянно. И э, проблема, я думаю, в маленьких парелках будет то, что нужно будет этот пар куда-то девать. Лишний пар сбрасывать в бок куда-то. На то есть маленькие печки. И Печка должна пропорционально И, Но это неплохо. Лучше больше, чем меньше. Обычно его намного меньше, чем Количество обратно пропорционально качество обычно. Количество обратно пропорциональный качество, но качество пара это вещь... Мы еще не, на, не описали определение качества пара. Может быть, в следующий раз мы опишем определение качества пара. А может быть, даже кто-то здесь защитит докторскую. Я его защитил, не знаю. Вася, наверное, он не защитил докторскую. я думаю, что... Писать диссертацию. Спасибо. Спасибо. Спасибо.